Наш павоз лечит в депо, притормози в родном сельпом. салоне джентльмен в кашне бубнит под нос, пролим попо, Но нам не надобна туда, нам не близкаю, беда и ощим по. С утра уронишь бутерброд, К обеду мен уйдет народ. Как тяжко, мол, народ живет, А между тем ваш кролик врет, Писал и тем любезен стал, устал и встал, на пьедестал. Такие темы поднимал, что вот не прет. Они играют в эти игры, Трубят перед собой. А он играет в эти игры, Потому что он такой. Кто не играет в эти игры, Негочай или герой. А мы играем в эти игры с тобой. Обим а и Бом имеют блад, Обама Байтин, Чили Трамп. А нам с тобой иной расклад, иной Майдан, иной Майнкам, А нам покой и воля, брат. Forever YAMP! Димы твердого вином, у Тима на кино. Увы, иного не дано, кино вино и домино. Ночной эфир, струит кефир. Ах, как прекрасен этот мир. По всем каналам душе жиже, все одно. Читатель ждет, уж рифмы ждет, читатель ждет, и не дождется все равно. Они играют в эти игры, Трубят перед собой. А он играет в эти игры, Потому что сам такой. Кто не играет в эти игры, Не гозяй или герой, А мы играем в эти игры с тобой. паровоз летит в дупло Снаружи мрак, внутри тепло Твой паровоз летит в дупло Снаружи мрак, внутри тепло Об этом мутное стекло Смотри, не обломай стело Не пой, не пой, пророк судьбы Ну что с того, что я там был Я все забыл, их пой убил По ушам текло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 Спасибо.